Хей, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Нарциссизм и социопат – два термина, которыми часто бросаются. Вы можете даже задаться вопросом, в чем разница. Оба состояния сопровождаются большим количеством стигмы. Чтобы лучше понять их, мы рассмотрим различия между ними. Что такое социопатия? То, что обычно называют социопатией, на самом деле является человеком с антисоциальным расстройством личности – эст – Социопатия не является медицинским термином и чаще всего обозначается связанным с ней состоянием. Люди с ЭСТ, как правило, часто не соблюдают правила и законы, испытывают недостаток сочувствия к другим людям и действуют импульсивно. По данным клиники Кливленда и клиники Мая, некоторые другие признаки ЭСТ включают отсутствие раскаяния после причинения вреда другому человеку, безрассудное поведение, хаотичные и жестокие отношения, манипулятивное поведение, неуважение к другим, злоупотребление психоактивными веществами. ЭСТ считается расстройством личности кластера B, что означает, что поведение эмоционально непредсказуемо и драматично. Приблизительно от 1 до 4% людей в США предположительно страдают этим расстройством, но определить это бывает трудно, так как люди часто остаются недиагностированными. Что такое нарциссизм? Нарцисс – это человек с нарциссическим расстройством личности, НД. Люди с таким расстройством склонны думать о себе высоко, не испытывают сочувствия к другим и постоянно ищут похвалы. По данным клиник Кливленда и Мая, признаки НД включают в себя грандиозное чувство важности, манипулятивное поведение, восприятие других как низших, чувство права, высокомерие и желание общаться только с людьми, которые, по их мнению, имеют высокий статус. Как и ЭСТ, НД также относится к расстройствам личности кластера B, и люди часто остаются без диагноза, так как обычно не обращаются за лечением. Считается, что примерно 5% населения страдает этим расстройством. Чем они похожи? Симптомы НД и ЭСТ во многом совпадают. Люди склонны испытывать недостаток эмпатии по отношению к другим и могут использовать людей в своих интересах. Они могут казаться обаятельными и использовать эту черту, чтобы завоевать других. В целом, люди с любым из этих заболеваний стремятся в первую очередь сосредоточиться на себе и использовать других людей в своих корыстных целях. Если их не лечить, отношения с другими людьми могут быть бурными и токсичными. Чем они отличаются? Одно из самых больших различий между этими двумя состояниями заключается в том, что люди с НД очень заботятся о том, как их воспринимают другие, в то время как люди с ЭСТ этого не делают. Люди с НД могут прилагать больше усилий, чтобы сохранить брак и работу, поскольку они более зависимы от своего статуса и потребности в одобрении. С другой стороны, люди с ЭСТ могут оставить все, что угодно, как только это перестанет служить их целям. В целом, люди с НД будут работать над тем, чтобы продолжать получать восхищение, в то время как люди с ЭСД будут метаться, чтобы удовлетворить свои потребности. Как их лечат? Важно знать, что люди, страдающие от НД или ЭСД, все равно остаются людьми. Они живут состоянием, которое причиняет большой стресс им самим и окружающим их людям. Хотя многие не обращаются за психиатрической помощью или делают это вынужденно, при обоих заболеваниях есть варианты лечения. Как правило, для их лечения требуются специалисты в области психического здоровья, обладающие опытом лечения конкретного расстройства. Сочетание медикаментов и психотерапии обычно помогает справиться с симптомами обоих расстройств. Хотя НД и имеют сходство, это разные состояния с разными проблемами и лечением. Не забудьте обратиться к квалифицированному специалисту по психическому здоровью, если вы испытываете трудности обращение к нужному специалисту может стать отличным первым шагом к улучшению качества вашей жизни. Каковы ваши мысли по этой теме? В чем еще сходство и различия? Чему вы научились? Сообщите нам об этом в комментариях и не забудьте поделиться с кем-нибудь, кому это может быть полезно. Как всегда, ссылки и исследования указаны в описании ниже. Супер спасибо за просмотр! До следующего раза!